Приветствую вас, дорогие зрители, подписчики и гости канала Рыбалка с Федиксом». И сегодня снова у нас рубрика обзор. Сегодня мы посмотрим на такую вещь, необходимую каждому рыбаку, кто занимается карпфишингом или фидерной ловлей. В принципе, не только двумя этими видами рыбалок, а даже поплавочникам эта вещь весьма необходимо это э, рыболовные прикормки кстати у вас может возникнуть вопрос почему так часто начал мелька, начала мелькать рубрика обзор на нашем канале все очень просто не знаю как в других областях но в Астраханской области лето в полном разгаре рыба пошла на нерест а это значит, она из рек уже переместилась в лои. То есть, другими словами, на реках сейчас делать практически нечего. Хоть сутки, хоть месяц сиди. На берегу ничего не высидишь, даже икринки рыбьи. И то не получится высидеть. Поэтому пока вот такие моменты, приходится... Снимать что-то интересное, помимо рыбалки Ну и делиться э, с вами, дорогие зрители Впрочем, хватит лирики Приступим, наконец-то, к более важным и интересным вещам а Сегодня я хотел поделиться с вами рыболовными э, прикормками Которыми я уже некоторое время успешно достаточно отловился э, Это прикормки для холодной воды то есть ими можно пользоваться как в зимнее время так и ранней весной давайте посмотрим первым у нас на очереди идет сухарь рыболовный со вкусом мотыля давайте Посмотрим и почитаем о нем более подробно. Из чего же состоит данная прикормка? Так, так, так, так. Значит, в состав входит только натуральные продукты. Смеси злаковых, бобовых, масляничных культур и специально выпеченный бисквит и панировка, которые имеет натуральный аромат. Данная прикормка предназначена для составления рыболовных прикормок, а также самостоятельного их использования в качестве прикормки или привады. То есть... Данный пакетик вы можете как в готовом виде замешать с водой, так и делать свои какие-то миксы. Как вы видите, цена его всего лишь на всего 45 рублей. А достаточно дешевый бюджетный вариант. Не нужно покупать какие-то дорогие именитые бренды. Э, там серсас или еще что-то состав в принципе один и тот же что в таких прикормах единственная переплата идет за название и за упаковку так что у нас дальше имеется наличие прикормка рыболовная универсальная для холодной воды. зимам значок есть. 55 рублей стоит такой пакетик. Производство компании «Мечта рыболова». Давайте о ней почитаем. Так. Прикормка рыболовная для любительской и спортивной ловли. Состав. Опять-таки, бисквит, зерновые культуры, сухарь панировочные пищевые ароматизаторы. В принципе, ничего практически нового. Все то же самое. Далее пойдем поспим. Ага. Ну такая же прикормка у меня то же самое. Останавливаться не буду. Несколько пакетов я брал в себе. Это я вот показываю то, что у меня осталось э, неиспользованным еще. И останется... Возможно, на осень останется. Возможно, на следующую весну. Так, дальше у нас... А, вот это вот интересно, вот это вот интересное, немножко подороже идет. Здесь уже название более именитые. Приборка Дунаев. Приборка для спортивной и любительской рыбы. Лещовая приборка. Цена 99 рублей. Дунаева говорить особенно не приходится. Наверняка многие из вас уже покупали такие прикормки из его серии, пользовались, смотрели его ролики на ютубе. Вот это специально бюджетная серия прикормок. Так, значит... Прикормки Дунаев это новое наименование одного из старейших прикормочных брендов России Спортивное рыболовство Так, так, так, давайте посмотрим Что по составу есть Состав Состав бисквиты Панировочный сухарь Сахар Овсяные хлопья Копра кукуруза ароматизаторы а, а трубей здесь не содержится вот такая вот тоже прикормочка лечевая имеется у меня на вооружении посмотрим дальше что осталось в наших закромах что осталось в наших закромов? в отдельном уложено просто немножко нарушилось и частично просыпается, поэтому пришлось отдельно уложить. Так, что у меня тут еще имеется? Ага. А имеется у нас? того же самого мечты мечты рыболова сухар рыболовный но со вкусом уже опарыша. все то же самое и по составу и по исполнению только вкус опарыша. 45 рублей также В принципе, по прикормкам, наверное, и все. из того, что у меня сейчас имеется в арсенале. Ну, можно еще показать вот такую вещь. Но это для любителя. Это не для рыбалки как таковой на рыбу. Это прикормка для ловли раков мангард упускает э, вот такую вот прикормку для выглядит вот как вот такие вот колбаски Он такие вот колбаски э, не знаю, больше похожи на колбаску или какашку какую-то по цвету напомина напоминает какашку в принципе по запаху примерно то же самое но я пробовал раком раком нравится запах омерзитель очень много я бы сказал такого чесночного запаха в этой приборке вот так вот в принципе это все что я хотел вам показать рассказать обратите внимание на цвет на цвет Никаких зеленых, никаких красных цветов здесь нету, черных нету цветов. А в основном все светлое белого цвета, естественного цвета. Даже вот, даже Дунаевская, и то светлая прикормка, светлая прикормка. Все они вот светленькие такие вот более темные вот эти вот идут а, серия универсальная она идет более потемнее, но тоже светленькая потому что а, ранней весной когда идет половодье и все прочее а, ближе к осени вода мутная, и вот Черные прикормки, раз плохо видны а, на грунте под водой. И рыбе сложно ее заметить. Если кто-то сейчас кто говорит, что рыбы цвета подходят ерунда пред сивой кобылы. А рыбы очень хорошо различают цвета а, и ориентируются помимо своих осязательных э, чувств и на зрение вот, э, поэтому они и выбирают э, и среди бойлов определенные э, расцветки, раскраски вот, так что э, многие рыболовы это прекрасно знают э, и спиннингисты знают что э, хищник тоже выбирает среди разнообразия всевозможных блесен и воблеров определенную окраску вот все может быть одинаковый размер форма игра э, приманки а вот окраска разная также и в бойлах также и в приборке ну вот сейчас чуть позже вода окончательно прогреется то есть вот когда рыба снеристо вернется обратно в реки а, вот эти вот прикормки можно будет уже оставить в стороне а, пользоваться можно будет продолжать да, продолжать допустим да, вот, сухарио а, вот такой прикормкой значит вот этот сухарь можно будет использовать продолжать лечевую прикормку можно спокойно продолжать использовать а вот эти вот зимние они явно уйдут на следующий рыболовный сезон так в более позднем времени а, уже можно будет и нужно будет использовать прикормки а, сливовые шоколад и многие другие пригонки с фруктовыми ароматами я бы даже сказал что вот допустим ориентируйтесь по тому как ведет себя природа вообще если в данный период времени зацвела малина, зацвела малина. А, используйте на рыбалке а, малиновые ароматизаторы бойлы со вкусом малины а, ту же прикормку можно использовать где-то со вкусом малины и так далее и тому подобное а, вот. а, то есть смотрите за природой Потому как. Рыба питается тем, что падает в воду. Соответственно, если сейчас зима, и вы пытаетесь подать ей что-то там э, сливовое, что-то клубничное, ее это не привлечет, а скорее всего отпугнет. Потому что непривычно данный сезон. А так, э, не бойтесь использовать сладкие сладкие бойлы, ароматизаторы, потому что большинство из рыб, они сладкоежки. А, большинство из, да, из рыб сладкоежки. И рыба очень любопытна. А недавно я провел эксперимент, а, семья, допустим, вобла, она предпочитает ест только, исключительно, червя. Червя, червя, это червя а вот если нет у меня червя я посадил э, на крючки кукурузу пропитанную э, в малине и что? после третьей поклепки вобла начала как бешеная клевать на эту кукурузу ей нафиг не нужен был червь уже она шла на кукурузу так что рыба любопытная не бойтесь экспериментировать Наблюдайте за природой, отдыхайте. Самое главное, не оставляйте за собой мусор. Пришли, отдохнули, хорошо, поели шашлычок, попили там лимонадику туда-сюда. Мусор уберите за собой, будьте добры. Потому что все, что остается на берегу, весной поднимается водой и уходит в реки. Вот тем самым замусоривая водную акваторию и снижая популяцию рыбы в воде естественно в грязной воде рыба жить не будет это вот то что я хотел сказать и еще одна важная вещь которую я хотел сказать вам не забудьте подписаться на канал тем самым вы не только поддержите меня в моей работе, но и э, в то же самое время вы дадите себе возможность не пропустить новые видео э, и не пропустить посмотреть что-то интересное, полезное и новое для себя. Ну а я с вами не прощаюсь, говорю вам до свидания, до новых встреч. С вами был, как всегда, канал Рыбалка с Фениксом. Удачи вам, счастливых выходных! счастливых рыбалок. Увидимся!